Всем привет, звезды с вами Лина. Доброе утро, девочки. Я сегодня в фите Гермионы из Гарри Поттера. И мне надоело, что я хожу как бомж, так как скоро 14 февраля, пока все своими парнями, девушками идут там на свидания и так далее, я буду сидеть дома и смотреть. Кто такой? Кто такой? Веселая жизнь. Но я не хочу, чтобы так было. Из-за этого хочу сделать полное превоплощение вот это вот странное, депрессивное в что-то более адекватное. Надеюсь, что мне получится и не получится какая-то параша, потому что иначе это будет очень грустно. И начнем мы с макияжа. Я не знаю, какой я буду делать макияж, просто будет... Какая-то импровизация, ну, как всегда, короче. Хотя нет, не всегда, потому что иногда я не очень креативна, я просто смотрю макияжу в Тиктоке или в Пинтересте, и там я просто вдохновляюсь. А это теперь вместо моего микрофона, потому что он сломался, мне придется покупать новый. Я, наверное, сделаю яркий макияж, я сделаю розовые тени, потому что, ну, почему нет, мне нравятся розовые вообще я не знаю это розовый вообще я вижу цвета неправильно я вижу место зеленого красный нет это неправда я... у меня все нормально я здорово жива ну, с менталкой тут проблемы но это другая тема ну как вам выглядит как будто бы меня побили либо я не спала да, я, кстати, сначала наношу тени, потому что вдруг они осыпятся, я потом просто консилером все это замажу. Наношу сюда такие блестящие тенюшечки. Пальцем лучше, пальцем все лучше. Потому что мы профессионалы. Мой папа поет какие-то странные песни. Он ч ⁇ рыгнул сейчас. Наверное, будет макияж не такой яркий, как я привыкла делать. Но... Нормально, все будет у нас хорошо. Пришло время моей боли. Сейчас забабахаем себе офигительную стрелку. Когда я делаю сама стрелки, я спокойно. Это... когда такое ощущение, что у меня смотрят 100 человек, как я делаю стрелку. Представьте себе, вы делаете стрелку, и перед вами сидят 100 человек и внимательно смотрят, как вы делаете. Вот так я сейчас себя чувствую. Взгляд кошечки. Надеюсь, что... Они получится хотя бы, ну хоть немножко похожие, потому что иначе ну, это вообще никуда не годится, я расстроюсь и вообще выкинусь из окна. Нет, я шучу, все нормально, у меня все нормально. Блин, они вообще не одинаковые. Да блин! Я как будто первый раз стрелку делаю, серьезно. Она просто вот улетела в Эльдорадо куда-то вообще. У меня никогда нету таких больших проблем со стрелками, как сейчас. Я не знаю, может быть потому, что я просто снимаю видео, из за этого я так переживаю, у меня. Начинается какой-то мандраж Наверное из-за этого Давайте мы извиним это и просто скажем, что я вообще идеально всегда делаю стрелки У меня с первого раза всегда получаются идеальные, просто равнейшие, равнейшие стрелки Но сегодня не мой день Теперь я хочу кое-что сделать Я часто видела в ТикТоке, что рисуются как бы такие, типа, ресницы Я наделала вот эту под вот сторону и вот эту. Теперь я буду делать белым карандашом под глазами. А потом я буду затемнять вот тут вот. Видите, где у меня пробел между э, этими нарисованными ресницами и между моим глазом? Вот там я немножко затемню. Я беру более темный тон. Я возьму опять розовый. Я не буду рисовать брови, я просто их зачишу гелем, так вот, наверху и зачесываю свои бровки, чтобы мы выглядели вообще. Ушибательно. А пока я крашусь, я вам расскажу историю, которая произошла где-то 4 года назад, на день Валентина в моей школе. Я училась с двумя лучшими подругами в классе. С одной из этих подруг я шиперила нашу другую подругу с одним мальчиком, потому что они как бы всегда... Ну, не ссорились, но как бы они немножко колко общались с друг с другом. Но это было тоже как бы в шутку. Но мы их так сильно шиперили, что мы решили подкинуть ей Валентинку от его имени в шкафчик. Это настолько тупо. У нас в школе были шкафчики. И вы представляете, нам надо было за них платить. Я не знаю, это нормально в других школах, но я считаю, что это так не должно быть. Самое печальное в том, что я потеряла просто через год где-то ключ от своего шкафчика. Им больше никогда не пользовалась. А я еще пора где-то два года в этой школе. И мама так и не узнала об этом. Прости, мама. Теперь мы делаем реснички. Я эту тушу украла у своей подруги. Прости меня. А Она все равно не понимает по-русски. Самое тупое в этой истории было оформление той открытки, которую мы подкинули нашей подруге. Вместо того, чтобы просто подписать от руки, как бы сделан нормальный человек, нам пришла просто гениальнейшая идея наклеить буквы из журнала. И это выглядело так, как будто бы это из какого-то фильма ужаса от Сталкера, от записка, понимаете? Зачем мы это сделали? И смысл такие записки все только если они анонимные. Но мы же подписали именем мальчика. Приступим к контурингу. Вот настал день X И, конечно, наша подруга нашла эту записку. И она немножко пришла в шок. А мы ей говорили, а вот видишь, мы тебе говорили, что ты ему нравишься. Где мои румяны вообще? Вот они. Испугались. Обоссалав. Всеми правдами и неправдами пытались ее переубедить, но в итоге, как бы, мы ей сказали, что это, ну, это мы сделали. Переходим к губам. Не спрашивайте меня, пожалуйста, почему я это сделала. Мне до сих пор за да, это стыдно. Я больше так не делала никогда, потому что, ну, в принципе, это не смешно, но. Просто смешно то, что мы наклеили вот эти буквы. Зачем? Я не понимаю, что за идиотство. Ну, представляете, у меня просто зеркало отвалилось. Кошмар. Мне приходится его теперь придерживать пальцем. У нас все тут на соплях просто. И мы берем тени. Сейчас я буду составлять свой аутфит Я зайду такую майку с динозаврами Она просто ну, шикардос, посмотрите на нее. И такую серо-розовую юбочку И корсетик, где мой корсет? Я корсетик потеряла У меня, кстати, одеты разные носки А Вот такие вот... Ой, блин, моя нога. И вот такие вот Хоба! Одеваем корсетик. Приступаем к прическе. Вот такая у нас. Из медиации Ари. Ну что, мои дорогие, на этом наше видео заканчивается. Я надеюсь, вам нравится мой образ. Я не знаю, что это вообще такое. Мне просто решила, хватит быть бомжом, становимся просе... Ладно, шучу. Просто мне было скучно, я хотела себя немножко ободрить. Поздравляю вас всех с праздником Святого Валентина. Тех, которые будут проводить его с кем-то вместе... Желаю вам всего самого хорошего. А те, которые проведут его одни, давайте смотреть вместе романтические аниме, и все будет хорошо. И подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, какое видео вы бы хотели видеть в следующий раз. Понравился ли вам мой образ сегодня? Хорошего вам дня, времени суток, я не знаю, сколько у вас там сейчас часов, у меня поздно, может у вас вообще рано утром, не, я не знаю. Короче, до свидания.